Друзья, всем привет! Вы на канале Калисмен И сегодня я буду делать швабру Вонеги, в общем, выбросил швабру Помыться, забыл про нее И она помахала так В дальней плавание ушла В общем, старпом сказал, надо сделать швабру Ты ее проебал, надо сделать И думаю, почему бы мне не записать Еще для этого, еще и видос Познавательный, да? Как ее сделать? В общем, для этого сначала берем черенок выпиливаем э, нужные прорези 2 потом берем швартов капроновый и дальше я вам все покажу как это делается в общем погнали берется черенок палка или там еще какая-либо такой вот вещи берется ножовка и делается надпилы ну показывать я не буду как я пилил только сделаю результат а, сделав два надпила таких на да, делаем следующие вот отсюда сюда делаем такие как бы это сказать скос что ли чтобы должен быть такой вот скос да в вглубь отсюда также здесь оставляем а туда вглубь уходим короче такая елочка должна получиться короче говоря вот таким вот образом и с этой стороны типа того делается получается как бы она упирается но чтобы не слетела потом в дальнейшем капроновой веревки в общем вот так вот если сейчас я это все по кругу сделаю получится такая вот ну в форме елочки не знаю там сколько. Наверное, еще надо будет подпиливать, скорее всего. Мало, потому что. Вот, как бы. вот, в общем, вот такая вот фишка у вас должна получиться. Такая. У нас есть вот что. Капроновая швартова. Кстати, только из капрона будет хорошая. Швабра иначе больше ни с чего другого по крайней мере я не видал. если у вас есть какие-то предложения по поводу швабер из чего сделать то пишите в комментариях из чего вы делали швабры или делаете ну а мы как бы по старому дедовскому способу из капроновые швартовы. В общем сейчас берем рубим отрезаем и намечаем сколько надо. Стрепав эту всю веревку, кладем вот так вот и палку обязательно вдоль. После чего протаскивается здесь нить, чтобы связывать, да, и просто тупо обворачивается эта палка и после чего затягивается. В дальнейшем сейчас я вам покажу. После чего я взял из будущей швабры веревку, протащил под ней положил палку на край веревок. главное дело, чтобы которую вы будете веревку затягивать, была над первой прорезью. далее я завернул веревки вокруг палки, сделал самозатяжной узел и, как следует, хорошенько все это дело перетянул. вот вроде бы, вроде такой штуки у вас должно получиться, такая вот Швабра получилась. Машка швабра. Кто как может так называет, короче. Вот. Да, не идеал. Но пойдет для сельской местности. Все равно ненадолго. Ну здесь проделываются отверстия. Вешается кто-то делает длинную веревку, кто-то короткую, чтобы зацепить, главное. И все. в общем вот берете вот так вот если вокруг палки обвязываете и вот таким вот образом после чего перехлесткиваете вот так дальше обворачиваете так чтобы у вас получилось вот что-то в этом роде и потом вот так вот уже кидаете вот сюда и потом затягиваете и все оно у вас самозатяжное и это будет намертво это гарантия это проверено еще раз показываю, берете вот, вот так вот, через какую-то там, я не знаю, что-либо, вот, перекидываете вот сюда, на нахлёст, потом снизу продеваете так, и потом уже вот этот конец между вот этих двух протаскиваете сюда и затягиваете, все. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Если это видео стало полезным, ставь лайк. Если бесполезным, ставь дизлайк. Пиши комментарий обязательно, кто как делает швабры. У кого-то может быть другие способы это делать. Подписались все нахуй на этот сайт! Быстро! Всем спасибо за просмотр. Всем пока!